Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус-Целитель». Для нас честь служить Словом, кормить людей Словом, и честь слушать Слово, не так ли? Большинство людей в мире даже не знают, что слушать, а потому слушают все подряд. Но слава Богу за Слово! Слушать Слово — это привилегия. Более того... Слыша Его, мы знаем, что делать. Аминь. Ведь именно в делании благословение, А потому мы стали учениками. Станьте учениками вместе с нами. Входя в вас, Слово меняет вас. Ему нужно войти в вас. Оно должно войти в ваше сердце, в вашу умственную жизнь. Рассматривайте себя как учеников. И, слушая проповедуемое Слово, высвобождайте свою веру, подключайте ее к Нему. Знаете, что сказано в послании к евреям об израильтянах, которые были избавлены из Египта? «Не принесло им пользы Слово слышанное». Задумайтесь об этом. Это отрезвляет. «Не принесло им пользы Слово слышанное». То есть вы можете быть рядом со Словом и не получить от него никакой пользы. «Не по вине Слова». Там сказано, «Не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верой услышавших». Они не растворили его верой. Не будем теми, кому услышанное не принесет пользы. Растворим услышанное верой. Аминь. И позвольте сказать, «Вера превратит вас в Исполнителя». Верно? «Вера превратит нас в Исполнителей». В качестве основного места писания для этой серии служений мы взяли то, что Павел написал Тимофею во втором Тимофею 1.7. «Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума». Здравый ум — это дисциплинированный ум. Здравый ум — это спокойный ум. Здравый ум — это уравновешенный ум. Здравый ум — это контролируемый ум. Но также здравый ум — это обновленный ум. В Римлянам 12.2 сказано, «Не сообразуйтесь с веком сим». Заметьте, этот мир способен изменить вас, подстроить вас под себя. Но не сообразуйтесь с этим миром, а преобразуйтесь обновлением ума вашего. Преображение может произойти только при обновлении ума. Вот что преображает жизнь. Вы родились свыше, вы стали новым творением во Христе, приняв Иисуса. Вы получили новый дух. Но преобразить вашу повседневную жизнь, ваш дом, ваш брак, ваше здоровье, ваши финансы, то, как вы говорите, то, как вы мыслите, возможно, только придя в согласие со Словом Божьим. Обновленный ум – это ум, который перенимает Божий образ мышления. Каждый из нас был воспитан в системе своей семьи. В каждой семье своя система. И мы продукты той системы, в которой были воспитаны. Но когда мы приходим в Божью семью, у Бога есть своя система, и это Его Слово. Его Слово – это Его система. И когда мы приходим в соответствие с Его системой, с Его Словом, оно преображает все в положительную сторону в нашей жизни. Аминь. Я хочу прочитать вам 3 Иоанна 1-2. 3 Иоанна 1-2. Написанное Иоанном соответствует тому, что сказал Павел. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты...» «здравствовал и преуспевал во всем...» Посмотрите на эту фразу. «Как преуспевает душа твоя». О чем он говорит? Он говорит о том же, о чем Павел говорил в послании к римлянам, об обновлении ума. Павел назвал это обновлением ума, Иоанн называет это преуспеванием души. Это одно и то же. Они говорят об обновлении ума. Аминь. И Слово показывает нам, что процветание и здоровье связаны с чем-то, с преуспеванием души. Давайте еще раз посмотрим на этот стих. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, или в той же мере, в какой преуспевает душа твоя. В какой степени преуспевает ваша душа, в такой же степени вы будете наслаждаться здоровьем, процветанием, все это принадлежит вам, но по мере того, как, будучи учеником Слова, вы изучаете и исполняете его, оно преображает вас и производит преуспевание души. Так часто люди гонятся за здоровьем, тогда как на самом деле им следовало бы заботиться о преуспевании своей души. Некоторые гонятся за финансами и процветанием, тогда как им нужно стремиться к процветанию души или обновлению ума, потому что именно это все меняет. Именно это все меняет. В книге Притч 23.7 сказано, «Как человек мыслит в сердце своем, таков и он». Вы скажете, «Ну, тут написано, что как я мыслю в сердце, таков я и есть». Да, но ваш ум – ворота в ваш дух, в ваше сердце. Ничто не может попасть в ваше сердце, не пройдя через вашу умственную жизнь. Вы все принимаете вот здесь, прежде чем оно поселяется в вас. Если вы спорите с истиной и приводите доводы против нее, она не сможет поселиться в вас, потому что ум не позволит ей войти. Слово должно быть привито в духе, но чтобы это произошло, требуется согласие ума. Ум должен с этим согласиться. Вот почему нам нужно обновлять свой ум или работать над преуспеванием души. Это одно и то же. И это влияет на то, как мы мыслим. А каковы мысли в сердце человека, таков и он. Таков и он. Аминь. Не Недостаток удерживает нас от процветания, а неправильное мышление. Не симптомы удерживают нас от исцеления, а неправильное мышление. Когда люди узнают что принадлежит им во Христе, когда они узнают это и мыслят правильно, внезапно они начинают получать правильно. Аминь. неправильное мышление удерживает нас от получения того, что Бог нам уже дал. Вот почему? Иоанн связал то, что происходит в нашей умственной жизни, с тем, сколько у нас здоровья и процветания. Слово связывает эти вещи, и мы не можем их разъединить. Аминь? Разбираясь с умственной жизнью, вы автоматически влияете на все остальные сферы. Понимаете? Правильное мышление влияет на все остальные сферы, нуждающиеся в помощи небес. Аминь. Аллилуйя. Ум всегда... Возможно, еще больше обновить. Вы никогда не сможете сказать, все, мой ум обновлен, у меня все шикарно, все схвачено, все налажено, я могу процитировать кучу мест Писания. Это хорошо, здорово знать много мест Писания наизусть, но процесс обновления ума никогда не заканчивается. Ум всегда можно еще больше обновить. И чтобы пойти с Богом дальше, нужно продолжить обновлять ум. Мы ровно там куда нас пускает наше мышление. Чтобы пойти дальше, нужно обновить мышление. Уму необходимо дальнейшее обновление. Понимаете? Чтобы перейти на следующий уровень, приготовленный Богом, наше мышление должно измениться. Нам нужно пойти выше в своем мышлении, в своей вере, в своих словах, в своих делах. Аминь. Слава Господу за силу Божью! За Слово Божье. Когда мы слушаем Слово Божье, сила начинает действовать. Прямо сейчас я чувствую эту силу в своей руке. Она стала ощутимым потоком, и я чувствую ее в своей руке, потому что Бог хочет служить кому-то. Я обращаюсь к тем, кто мучается в своем уме. И я говорю, «Будьте свободны во имя Иисуса! Да будет ваш ум освобожден силой Божьей от обмана врага! Да получит он свет Слова!» «Будьте свободны в своем уме». Я говорю страху и атакам, терзающим ваш ум. Дьявол, убери свои руки от их ума во имя Иисуса. Во имя Иисуса, будьте свободны в своем уме. И для тех, кто находится в рабстве зависимости, тех, кто сидит на лекарствах из-за психических заболеваний, послушайте, вы можете быть свободными. Вы можете быть свободными. Будьте свободны от этого во имя Иисуса. Да будет это рабство, эта зависимость разрушена над вашей жизнью во имя Иисуса. Аллилуйя. Я чувствую, как эта сила течет осязаемо. Просто примите свою свободу. Как? Скажите, «Я принимаю свободный ум. Я благодарю тебя за то, что мой ум свободен. Я благодарю тебя за то, что я свободен от рабства зависимости во имя Иисуса. Аминь». Вы спросите, «Пастор Нэнси, мне нужно выбросить лекарства?» Я не говорю вам выбрасывать лекарства. Я говорю вам следовать тому, что Бог говорит вам делать. Аминь. Аминь. Богу угодно применение веры. Не выбрасывание лекарств угодно Богу. Разве что Бог сказал вам сделать это как акт веры. Просто следуйте за Богом в том, что Он говорит вам делать. Аминь. Я лишь говорю, что сейчас движется сила. Подключите к ней свою веру. Не заходите на арену ума. Что мне делать с этим? Что мне делать с тем? Как узнать, что вы на арене ума? Вы начинаете задавать вопросы. Вопросы принадлежат арене ума. Ответы принадлежат арене веры, арене духа. Просто пока игнорируйте вопросы и сотрудничайте с той силой, которая движется и течет прямо сейчас. Некоторые из вас даже ощущают ее осязаемо, как одеяло, опускающееся на ваш ум. Вы ощущаете, ко мне как будто вернулся мой ум. Да, потому что помазание разрушает ермо. Аминь. Аллилуйя. И чтобы остаться в этом потоке, поклоняйтесь Богу. Благодарите Бога. Аминь. Не возвращайтесь на арену ума и не начинайте касаться того, что вас беспокоило прежде. Просто начните прославлять Бога. Аминь. И если тревожные мысли попытаются обернуться, скажите «нет, я свободен». Нет, я свободен. Аминь. Сила Божья освободила меня. Это не моя мысль. И начните прославлять, чтобы не дать своему уму вернуться в этот цикл прокручивания тревожных мыслей в своей умственной жизни. Ничего, если мы немножко отойдем от конспекта, сделаем небольшое отступление. Я не помню точно в каком десятилетии, так что не буду утверждать, но где-то между 40-ми и 50-ми годами прошлого века Бог проговорил доктору Лестеру Самрелу: «Я хочу, чтобы ты поехал на Филиппины». Он был миссионером, путешествовавшим по всему миру, а жил здесь, в Соединенных Штатах, когда Бог сказал ему, «Я хочу, чтобы ты поехал в Манилу на Филиппины, и там я совершу для тебя больше, чем когда-либо прежде где-либо еще». Так что он с семьей собрался и уехал на Филиппины, и основал там церковь. И он рассказывал, что членами его церкви были только члены его семьи. Это было все его собрание. Он был там полгода, проводил евангелизации, свидетельствовал на улицах, делал все возможное, чтобы распространить информацию о церкви, которую он основал. Люди вроде бы молились с ним и рождались свыше, но всякий раз, когда он говорил, «Я хотел бы навестить вас, помолиться с вами у вас дома». Ему давали несуществующий или ложный адрес. Так продолжалось в течение полугода. И в эти полгода он говорил Богу, «Ты послал меня сюда, но ничего не происходит». Но он просто не сдавался. Знаете, когда ты первопроходец, ты просто продолжаешь действовать. Просто держишься за то, что Бог сказал тебе делать, и делаешь это. И вот однажды он слушал радио у себя дома. И я к чему-то веду, так что следите за мыслью. Он был дома, а радио было основным средством связи в те дни. И вот он слушал радио, и вдруг прозвучало объявление. Диктор сказал, «Если у вас слабое сердце, если вы легко пугаетесь, выключите эту радиопередачу». Тогда доктор Самрел потянулся к ручке приемника и прибавил громкость. Он был человеком смелой, прямолинейной веры. Микрофон поднесли 17-летние девочки. Ее мучили и терзали бесы. И она завопила прямо в микрофон. И слово Господа пришло к доктору Самралу. Я хочу, чтобы ты пошел в тюрьму. Ее держали в тюрьме. Я хочу, чтобы ты пошел в тюрьму и освободил эту девушку. Доктор Самрал ответил. Боже, найди кого-нибудь другого. Он был новичком в этой стране. И там было много других христианских церквей. Так что он подумал, что лучше будет, если кто-то знакомый местному обществу пойдет в тюрьму, чтобы послужить этой девочке. Итак, он сказал, «Боже, найди кого-нибудь другого». И послушайте, что ответил Бог, «У меня нет никого другого». Он не сказал, что у него больше нет никого рожденного свыше. Что же имел в виду Бог, сказав «У меня нет никого другого»? У меня нет никого другого, кто знал бы свою власть, у кого ум обновлен, и кто достаточно знает свою власть, чтобы освободить эту девушку. И это длинная история, это замечательное свидетельство, но если коротко, в итоге доктору Самрелу разрешили пойти в эту тюрьму. Ему нужно было получить разрешение от мэра. Мэр дал ему разрешение, но мэр сам хотел увидеть это. Так что мэр пошел туда с ним, взяв с собой съемочную группу. И доктор Самрел вошел туда, взял власть, использовал имя Иисуса, кровь Иисуса, и девушка была освобождена. Она не была рождена свыше, она даже ни разу не была в церкви, она никогда не слышала имени Иисуса. После того, как она освободилась, ее ум прояснился. И я хочу, чтобы вы знали, ясный ум принадлежит вам. И именно для этого нужно то помазание, о котором я говорила несколько минут назад, чтобы ввести вас в поток ясного ума. Я все еще чувствую это помазание в своей руке. Оно для вас, оно не для меня, оно для вас. Итак, он освободил ее, и ее ум вернулся. Она снова стала нормальной. И тогда он проповедовал ей Евангелие, и она родилась свыше. В итоге он смог пристроить ее в христианскую семью. Ее выпустили из тюрьмы, и она жила в христианской семье. Позже она стала женой пастора. Не замечательно ли это? Иисус обожает брать разрушенные жизни и заставлять их сиять. Итак, в тот день она родилась свыше. И перед тем, как уйти из тюрьмы, доктор Самрал сказал, «Дорогая, я должен тебе кое-что объяснить. Когда дьявол изгнан, он пытается вернуться». И не надо этого бояться. Когда он попытается вернуться, ответь ему, «Нет, кровь Иисуса против тебя. Ты не можешь вернуться». Обратите внимание, он сказал ей использовать свою власть. Имя Иисуса, кровь Иисуса. У нее не было христианского прошлого. Она никогда не читала Библию. Она никогда прежде не молилась. Однако, ее власть все равно работала. Вам не нужно зарабатывать свою власть. Это ваше право по рождению. Это ваше право как Дитя Божьего. С момента рождения, свыше, вся власть в Его имени, вся власть и сила Его крови принадлежит вам. Не позвольте никому отговорить вас от того, чтобы использовать эту власть. Итак, перед тем, как уйти в тот день, доктор Самрелл дал ей наставление, что делать с противостоянием. Заметьте, хотя другой человек послужил и помог ей обрести свободу, другой человек не мог сохранить ее свободу. Поймите, каждый раз, когда кто-то молится за вас, служит вам, это помощь временно. А вам нужно научиться иметь помощь постоянную свободу, самим применяя Слово и Свою власть. Итак, Он дал ей указание, что делать. Ей не нужно было придумывать, что сказать. Он сказал ей, что сказать. Ей даже не нужно было понимать эти слова, просто сказать их. В ту ночь она легла спать в своей камере, и тот же самый дух вернулся. Она рассказывала, что почувствовала, как он вошел через окно и снова попытался прицепиться к ней. Столкнувшись с этим, ее ум начал метаться, и она не могла вспомнить, что сказать. К счастью, она позвала тюремного охранника и сказала: "Быстро, скажи мне, что проповедник велел мне сказать". И охранник напомнил ей: "Вот что он велел сказать". И она сказала. И этот дух убрал от нее свои руки и оставил ее. И она осталась свободной и жила в свободе. Почему? Потому что, когда с вас что-то сброшено, оно попытается вернуться. И я не говорю это, чтобы вас испугать, а чтобы вы знали, что ответить, когда оно попытается вернуться. Скажите, «Во имя Иисуса нет! Ты не вернешься! Имя Иисуса против тебя! Кровь Иисуса против тебя!» Мне принадлежит свобода, ты не украдешь мою свободу. Я рассказала вам эту историю, чтобы вы отстаивали свою позицию, как та девушка. Крепко держитесь за свободу, которую вам принесло помазание во время этой передачи. Иисус дал вам эту свободу, но помазание принесло ее вам. Не отпускайте ее. Когда мысли попытаются вернуться, не относитесь к ним небрежно. Скажите «нет, я больше так не мыслю, я к этому не вернусь, я не вернусь в депрессию». Нет, будьте смелыми, будьте смелыми. Аллилуйя, аллилуйя. Не знаю, как вы, но я в восторге от того, что помазание течет и действует. Помазание разрушает ермо. Есть помазание на слове. Есть помазание, когда вы произносите его имя. Есть помазание, когда вы прославляете. Аминь. Хвала приносит помазание. Даже не чувствуя помазание, вы можете начать прославлять, и помазание проявится и разобьет ермо. Аминь. Итак, пастор Нэнси, вы послужили мне. Как же мне сохранить свободу? Не рассчитывайте на меня. Не рассчитывайте на меня. Полагайтесь на ту власть, которая вам дана. Отвечайте дьяволу «нет». Говорите ему «нет». Не говорите смело. Не говорите мягко. Говорите дерзновенно. Он понимает только смелость. Скажите ему «нет». «Иисус освободил меня, и я свободен. Его кровь сделала меня свободным. Я больше не приму рабство. Я славлю тебя, Иисус!» И просто продолжайте славить, чтобы отключить свое внимание от угроз. Аминь. Это тоже исполнение слова. Мне приходилось делать это, когда я не чувствовал никакого помазания, когда я не ощущала никакой победы, когда я переживала лишь страх и бомбардировку, мне приходилось делать именно то, что я вам говорю. Так мы учимся умело применять свою власть и победу. Аминь. Ах, это восхитительно! Разве вас не восхищает слово? Больше никакого рабства. Вы больше никогда не будете жертвой, не будете рабом того, что навязывает враг. Аминь. Кого Сын освободит, Он вас освободил. Вы свободны. Но вам нужно в своих словах и умственной жизни держаться за эту свободу. Аллилуйя! Аллилуйя! Почему бы нам сейчас просто не поблагодарить Бога за свободу? Присоединяйтесь к нам прямо там, где вы есть. Отец, мы благодарим Тебя за нашу победу и свободу. Спасибо, Отец, за ясный ум. Спасибо за здравый ум. Спасибо за спокойный ум. Спасибо за мирный ум. Спасибо, что они освобождены силой Божьей от рабства, от зависимости, от лекарств, которые изводили, мучили и держали их в плену. Отец, мы так благодарны Тебе, Иисус, ты чудесный целитель, ты чудесный освободитель. Я так благодарна тебе. Мы поклоняемся тебе, мы прославляем тебя, мы возвеличиваем тебя. Мы благодарим тебя за их свободу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус так благ. Вот что я вам скажу. Ваша свобода стоила ему всего. Живите свободно, говорите свободно, думайте свободно. Любую мысль, которая не ведет вас к миру, отвергайте. Любую мысль, которая лишает вас мира, отвергайте, прогоняйте. Аминь. Будьте смелыми и агрессивными. Добро пожаловать! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Мы замечательно проводим время в Слове. И я так благодарна за то направление, в котором повел меня Дух Божий.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 Он дал нам любовь, Его любовь, и Он дал нам здравый ум. Ага! Просто знайте, что здравый ум вам принадлежит, и не соглашайтесь ни на что меньшее. В расширенном переводе слово говорит, что здравый ум – это спокойный ум, уравновешенный ум, с дисциплиной и самообладанием. Это значит, что нам нужно выполнять свою часть, дисциплинировать свою умственную жизнь. Чтобы наслаждаться здравым умом, нам нужно контролировать свою умственную жизнь. Аминь. Нельзя позволять своему уму нестись куда попало и при этом рассчитывать, что он войдет в мир. Вы должны выбирать, что вы допускаете в свою умственную жизнь. Беспокойство, тревога, обиды, непрощение и тому подобное разрушает ум, потому что ум не был создан для этого. Это его разрушает, и мне нравится Римлянам 12.2. Павел пишет, «Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь чем? Обновлением ума вашего». То есть, вы можете быть рождены свыше и все равно не жить преображенной жизнью. Как жить преображенной жизнью? Есть только один способ. Обновляя свой ум, приводя свои мысли в соответствие с Божьими мыслями, перенимая его образ мышления. Если ваш образ мышления противоречит тому, что он говорит, отбросьте свои мысли и переимите его мысли. Аминь. Вот что такое обновление ума. И ваш ум не обновлен, пока вы не поступаете соответственно, не исполняете Слово, пока Слово не начало действовать в вашей повседневной жизни. Вот тогда вы можете сказать, «Я продвигаюсь в обновлении ума». Прочитаем 3 Иоанна 1, 2. Вот как Иоанн говорит об этом. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». И посмотрите на следующую фразу. «Как преуспевает душа твоя». Что он называет преуспеванием души? То же, что Павел называет обновлением ума. Они говорят об одном и том же. Иоанн конкретно показывает нам, что наше процветание и здоровье связаны с нашей умственной жизнью, и нам нужно обновлять свой ум. Многие пытаются ухватиться за исцеление или за процветание. Но я бы сказала, ухватитесь за обновление ума, за преуспевание души, потому что в какой мере или степени преуспевает ваша душа, в той же мере вы будете наслаждаться исцелением и процветанием. Так что вместо того, чтобы фокусироваться на исцелении, сфокусируйтесь на обновлении ума в сфере исцеления. Вместо того, чтобы фокусироваться на процветании, сфокусируйтесь на обновлении ума в отношении процветания. Аминь. Суть не в том, чтобы раздобыть побольше денег, а в том, чтобы правильно мыслить о большем количестве денег. Суть не в том, чтобы кто-то возложил на вас руки и помолился за исцеление, хотя это совершенно нормально, а в том, чтобы правильно мыслить согласно учению Иисуса о нашем здоровье. Аминь. И правильно мыслям, мы будем наслаждаться правильными результатами. Дьявол может действовать только через неправильное мышление. Когда вы мыслите правильно, у дьявола нет доступа. Потому он атакует ваше мышление с целью столкнуть его с основания слова, пытаясь внедрить в него неправильные мысли. Он может действовать только через неправильное мышление. При правильном мышлении он не может действовать. Почему? Потому что правильное мышление – это мысли Слова, а мысли Слова лишают его доступа. Аминь. В Ефесянам 4,27 Павел говорит кое-что, что нам очень важно понять. Ефесянам 4,27 «И не давайте место дьяволу». Зачем дьявол пытается внедрить неправильное мышление? Он пытается заполучить место в нас. Он пытается получить место в нашей умственной жизни. Потому что, получив место в нашей умственной жизни, он получит доступ в другие сферы нашей жизни, так как мы будем мыслить неправильно. И дьявол не может сам занять место в нас. Это очень важно понять. Вы искуплены от проклятия закона. Вы не под проклятием. Но Павел предупреждает, «Не давайте место дьяволу». Не давайте место его мыслям. Не давайте место тому, что он пытается внедрить в вашу умственную жизнь. Итак, посмотрите, здесь сказано «Не давайте место дьяволу». Заметьте, он может занять только то место, которое мы ему даем. Он не может сам занять место. Меня так благословило то, что сестра Глория Копленд сказала много лет назад. Дьявол не может делать с вами все, что ему захочется, и когда захочется. Если бы он мог, зачем ему угрожать вам? Почему бы ему просто не сделать это? Почему он работает над умственной жизнью? Потому что знает, что не сможет сделать ничего из того, что хочет, пока не получит доступ через ваше мышление. Итак, дьявол не может сам занять место в нас, но мы можем дать ему место. И один из путей, которым мы даем ему место, это неправильное мышление, когда мы перенимаем его мысли. Когда мы отказываемся обновлять свой ум Словом Божьим, мы даем ему место. Но для тех, кто дал ему место, есть хорошие новости. Ведь мы все когда-то давали место неправильному мышлению. Давали место дьяволу, просто думая неправильно. И это приводило к всевозможным проблемам в нашей жизни. Ну, вам не обязательно в этом оставаться. Если вы дали дьяволу место, вы можете забрать его назад. Потому что если у вас была власть, чтобы дать ему место, у вас есть власть, чтобы забрать его назад. Аминь обновляя свой ум словом Божьим, мы прогоняем неправильное мышление. Послушайте, вам нужно прогнать неправильное мышление, и именно вливание правильного мышления, мыслей слова, прогоняет неправильное мышление. Вы не можете избавиться от неправильного мышления, просто выдергивая его. Нужно вливать правильное мышление, и оно вымыет, вытеснит неправильное мышление. Наша величайшая защита от врага Наша величайшая защита от любой его стратегии против нас — это обновленный ум. Это наша величайшая защита, потому что если враг не может заставить вас думать неправильно, он не может войти, обновленный ум не даст ему места. Аминь. Я хочу рассказать о сне, который приснился мне некоторое время назад. Были некоторые симптомы, которым я противостояла, и однажды ночью, когда я легла спать, мне приснился сон. Позвольте сделать небольшое отступление. Я хочу коротко объяснить, как узнать, от Бога ли сон, потому что некоторые люди нездраво подходят к своим снам. И дьявол использует это, чтобы причинить им вред. Всякий раз, когда Бог давал мне сон, во-первых, помазание было на мне, когда я просыпалась. Почему? На этот сон влияло его присутствие. Во-вторых, что бы ни было показано во сне, при этом не было ни грамма страха. Понимаете? Даже если Бог предупреждал меня о чем-то во сне, страха не было, никакого страха. В-третьих, я знала значение сна. Если нет этих трех вещей, Бог не говорит с вами через этот сон. Первое. Как узнать, что сон от Бога? На вас будет помазание. Второе. Не будет ни грамма страха. Третье. Вы будете знать значение. Если я не знаю значение, я просто откладываю это в сторону. Я даже не касаюсь этого в своей умственной жизни, если нужно бегать и спрашивать у кого-то, что это значит. Бог разумен, вы разумны, Он способен донести до вас смысл. Если вы не знаете, что это значит, это не Божий разум. Людям важно понять, то, что сон яркий, еще не значит, что он от Бога. Дьявол тоже на это способен и может навредить людям. Просто хотела внести ясность. Итак, мне приснился сон, и во сне я лежала на зеленой лужайке. Я просто лежала на лужайке и смотрела на небо. И я не знаю почему, не то чтобы я что-то услышала, я ничего не услышала, но во сне я просто медленно повернула голову влево. Я просто повернула голову вот так, и я тут же увидела голову змеи. Причем... Змея не была вдалеке, она была прямо тут. Она была вот здесь и была готова наброситься. И во сне голова змеи не была вот такой ширины, как у большинства змей. Она была 30-40 сантиметров в ширину. Огромная голова змеи. Она была прямо здесь, и инстинктивно мне хотелось отвернуться. Но змея была так близко, что у меня не было времени отвернуться. Поскольку она была прямо у моего лица, я думала, что она схватит меня за лицо. Но змея поднялась и схватила меня за голову. Что это значило? Врага интересовала умственная жизнь. Он хотел внедриться через умственную жизнь. Я не почувствовала никакой боли, но в тот момент, когда змея схватила меня за голову, я поднялась из тела во сне. Я поднялась над телом и взглянула на все сверху. А голова змеи была такой огромной, такого устрашающего размера. Просто представьте, голова змеи такого размера. Это устрашает. Так что, будучи в теле, все, что я видела, это ее голову спереди. Но поднявшись из тела, я увидела полную картину. А, это было откровение. Я увидела голову змеи, но тело было оторвано. И это был неровный срез орванные края. Тело было разорвано в клочья. Иисус сокрушил начальство и власти. И он не сделал это аккуратно. Он раздробил, разбил врага в дребезги. И Бог показал мне, «Не беспокойся о мыслях, отвергни их. Это поверженный, разбитый враг». Аминь. Он пытался заставить тебя мыслить неправильно. Видите ли, спереди он выглядел целым и невредимым. У Него был ошеломляющий и устрашающий вид. Но когда я увидела полную картину, «О, Он весь разорван!» Иисус разорвал его. Разорвал. Разорвал в клочья. Аминь. Враг хочет, чтобы вы думали, что Он цел и невредим. Но он сокрушен. Я говорю, он сокрушен. Вы скажете, хорошо. Если враг повержен, тогда почему мне приходится иметь с ним дело? Потому что он еще не заключен в тюрьму. Но однажды он будет заключен в тюрьму, и он будет отрезан от контакта с людьми. Аминь. Но не важно, что он еще не в тюрьме. Наша власть над ним абсолютно. И он полностью поражен. И мы не пытаемся бороться с ним и победить его. Мы применяем уже свершившийся факт. Он разбитое, сокрушенное существо. Сила, победившая его, и мы знаем, что эта сила Божья не действовала аккуратно. Она просто разорвала его в клочья. Это было захватывающее зрелище. Абсолютный восторг. Слава Богу, что, перенимая мысли Слова, мы не поддаемся обману обстоятельств, пытающихся нас запугать и выглядящих такими огромными. Когда я поднялась из тела и увидела полную картину, увидела все это существо, от него ничего не осталось, не было никакой длины. Была лишь голова, была лишь угроза, но не было тела, чтобы выполнить ее. Как же враг что-то делает? Когда мы даем ему власть, предоставляем ему свою умственную жизнь, тогда мы даем ему доступ. Аминь. Аллилуйя. Я так ценю Слово. Когда ум обновлен, мы правильно мыслим о том, кто мы во Христе. Если у вас проблема с самооценкой, вам нужно утверждаться в том, кто вы во Христе. Аминь. В том, что принадлежит вам из-за того, что вы во Христе. В том, что вы можете делать, и что Бог может делать через вас из-за того, что вы во Христе. Аминь. Аллилуйя. Я недавно смотрела передачу с братом Копландом, и он рассказывал одно из моих любимых его свидетельств. Когда он родился свыше, у него все еще была привычка курить, была зависимость. Он хотел бросить курить и использовал ту веру, что у него была. Выбрасывал сигареты пачками и коробками, а потом осознавал. «Мне нужно закурить!» И возвращался и брал сигареты из урны или из канавы, куда он их выбросил. Но однажды он поехал на конференцию, которая длилась неделю, и он был на собраниях целыми днями. И вот, после того, как в течение недели он часами слушал Слово, он сел в машину и, взглянув, увидел пачку сигарет на солнцезащитном козырьке. И он понял, что желание пропало. Оно исчезло не потому, что он пытался от него избавиться. Оно исчезло потому, что он влил в себя слово. И мне нравится, как он выразился. Слово отделило меня. Мне не нужно было избавляться от этого. Слово отделило меня. Слово отделит вас от неправильного мышления. Понимаете? Слово отделит вас от страха. Слово отделит вас от депрессии. Слово отделит вас от преждевременной смерти. Слово отделит вас от всего, что преследует и беспокоит вас. Аминь. Одна женщина, Лилиан Йоманс, была врачом. Ее родители были врачами, и она была практикующим врачом. И ее работа была настолько напряженной, что она уже не выдерживала физически. Она так уставала и переутомлялась, что начала принимать морфий, чтобы справиться с нагрузкой. И вскоре она поняла, я наркоманка, я полностью зависима от морфия. Наряду с другими препаратами, она принимала не только морфий, но и другие сильные препараты. Она рассказывала, что в какой-то момент принимала дозу в 50 раз превышающую ту, что смертельно для взрослого человека. В 50 раз. И она поняла, я наркоманка. И первое, что она сделала, она вернулась к Богу. Она вернулась к общению с Богом. Она вернулась к Нему. Она слушала разных служителей, и они служили ей. Но в результате воздействия наркотиков, ее ум был ужасно болен. У нее были жуткие галлюцинации. Наркотики так повлияли на ее ум, что он был неуправляем. Итак, разные люди служили ей, и это помогало ей в какой-то мере но у нее все еще были все эти симптомы, и врачи от нее отказались, сказав, «Никто никогда не был зависим так сильно и так долго, как вы, и выжил». И она просто взяла Библию и начала читать Евангелие Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В этих книгах записано земное служение Иисуса. И она читала их, сосредотачивая свое внимание на отрывках об исцелении и размышляя о них. Целыми днями она просто сидела и читала их, питалась ими, размышляла о них, проговаривала их себе, вставляла себя в эти стихи. И она делала это целый день а на следующий день делала это снова, и на следующий день делала это снова. Послушайте, если вас интересует свобода, будьте постоянны в слове. Часто люди говорят, я не знаю, почему я беспокоюсь. Нужно быть постоянными в слове. Библия говорит в четвертой главе притч, что слово – здравие для всего тела. Оно здоровье, оно лекарство для всего нашего тела. Невозможно, приняв одну дозу какого-либо лекарства, получить стойкий результат. Чтобы лекарство подействовало, нужно его принимать последовательно. А Слово — это лекарство, прописанное Богом. Слово — это его лекарство, которое он прописал, и его нужно принимать последовательно, постоянно. И она рассказывала, что днями посвящала все усилия и все внимание Слову. И спустя несколько дней ее осенило. А, мои симптомы исчезли! А я даже не знаю, когда они ушли!» Почему? Потому что Слово вымыло их. Когда Слово вымыло их? Когда Слово стало ее фокусом. Ее внимание больше не было сосредоточено на симптомах. Оно было сфокусировано на Слове. А на чем сосредоточено ваше внимание, то и будет двигаться в вашей жизни. Это и есть обновление ума, о котором мы говорим. Сосредоточение внимания на Его Слове. Когда вы сосредотачиваете внимание на Слове, оно отделяет вас, очищает вас. Помните, что Иисус сказал Своим ученикам, по-моему, в 15 главе Иоанна, «Вы уже очищены через Мое Слово». Он сказал, «Вы уже очищены через Слово». Да, так что вливайте в себя Слово. Мне нравится еще одно свидетельство. Доктор Альберт Бенджамин Симпсон был замечательным служителем, пастором во второй половине 19-го, начале 20 века. Работая по много часов и не отдыхая должным образом, он нанес вред своему организму и, еще не достигнув 40-летия, нажил проблемы с сердцем. Врачи сказали, что жить ему осталось недолго. И в то время у него не было света или откровения о божественном исцелении, но его прихожане посещали другие собрания и получали там исцеление. Так что он начал самостоятельно изучать божественное исцеление. Он отправился в загородный домик и просто заперся со словом и стал изучать его, чтобы узнать, что оно говорит об этом, что он делал. Он обновлял свой ум в сфере исцеления. По окончании примерно двух недель питания словом об исцелении, он написал на обложке своей Библии, «Я вижу, что исцеление является такой же частью искупления, как и спасение. Я получил свое спасение верой, я получаю исцеление верой, поэтому я верю, что я исцелен». Люди услышали, что он находится в этой местности, и студенты одной библейской школы попросили его прийти и проповедовать у них. И он согласился. Он пришел и проповедовал об Иисусе-целителе из Матфея 8.17. Он взял на себя наши немощи и понес болезни, а затем рассказал свое свидетельство о том, что он принял Иисуса как своего целителя и что он верит, что теперь исцелен от болезней сердца. Потом студенты подошли к нему и спросили, не хочет ли он пойти с ними в горы. Его первой мыслью было, о нет, я не могу пройти и пару шагов вверх без головокружения, потери равновесия и проблем с сердцем. Но он вспомнил, нет, Иисус мой целитель. И у него была вера для этого. Он сказал, я пойду с вами. И вот. Поднимаясь, он ощутил сердечные симптомы. У него закружилась голова. Он тут же отключил свое внимание от тела и сосредоточился на слове, и все симптомы утихли. И так повторялось на протяжении всего пути вверх. Но когда он добрался до вершины горы, все сердечные заболевания исчезли, и он больше никогда не страдал. Он рассказывал, как будто с одной стороны шла смерть, а с другой — жизнь и которой из них Он касался, та и овладевала им. Послушайте, к чему вы прикасаетесь в своей умственной жизни, то и будет действовать. Аминь. Спасибо Богу за слово. Прикасайтесь к слову в своей умственной жизни. Прикосновение к тревожным мыслям принесет множество проблем, а постоянное вливание воды слова вымоет тревожные мысли и отделит вас от них.